Всем доброго времени суток. С вами Каттамхали. Французский тяжелый танк 10 уровня AMX 454 Ну куда же сейчас без него? Статисты по-прежнему продолжают проявлять к нему особый интерес. Поэтому на нем все-таки пока что больше всего боев. Ну, пока не, не обрежут что-нибудь, да? Понерфят. А то уж слишком, по-моему, он какой-то нагибучий стал. Карта у нас граница империи. Игрок Welllands. Хотя по-хорошему, да, есть у него в лобовой проекции одно офигенно уязвимое место. Это огромный лючок. Ну, может не совсем огромный, но все равно. На средних и особенно на коротких дистанциях он без проблем пробивается. Даже, я блин, пробивал, помню, на восьмерке базовыми снарядами. Ну, тут тоже, да, надо постараться выцелить, особенно вот. При такой позиционной перестрелке Ну, пока что Противнику не удается ничего сделать Хотя всего лишь второй снаряд Попадает в АМХ Но он отбит А тут, оп, нежданчик, да На 323 чемодан Еще критуется орудие Приходится использовать ремку Еще использует плюсом аптечку ну тут все золотое, да, просто на кнопочку нажал, даже выбирать ничего не надо. Очень удобно, но крайне дорого. Ну, По-моему, почти на полном запасе, да, золота. Ну, два фугасика, так, на всякий случай. Да, что борту в конце добрать. На счет уже 3-1. И 3-300 нанесенного урона казалось бы только начал боя прошло всего 3 минуты урон уже к четырем тысячам подбирается хоть и у противников тот численный перевес но бояться не идут они вперед есть еще почти на 600 пробития по твп -шке. Мне кажется уже просто могли двануть толпой и все особенно когда их было четверо еще пробитие по ИСу седьмому, но теперь вот они тем более вперед не пойдут да прочности, особенно у ИСа седьмого там на 2 выстрела, у ТВПшки на 3. Сейчас, сейчас на 2 будет, да, там каким-то чудом в лючок получилось попасть счет 4-6, вот, пожалуйста, минус СТБшка, АМХ остается в одиночку на фланге сокращает количество противников Конвой даже не выглядывает. Может он уже куда-то уехал там по своим конвейским делам. Не знаю, но... Дал, дал, То, что его там нет. Да, вон он видно там. На горку забрался. Победил Есть еще чемодан бед на 337. На перед Готов 60 ТП уже семь нанесенного урона, фланг почти зачищен, остался конвой кранвагом. Я не знаю, мне кажется, можно АМХ сейчас было поехать вперед, да, он об этом и подумал, начал разворачиваться, нет, потом в другую сторону начал разворачиваться, а ну, наверное посмотрел на мини-карту и решил, что пора ехать к базе, там он из седьмой прорывается, Но пока что не все так печально, счет почти равный по прочности, тоже вровень. Пока можно не переживать. Все нормально. Как бац, минус еще один союзник, минус еще один союзник, и счет уже 7-10. А несколько секунд назад все было, казалось бы, замечательно. Тут теперь успеть проскочить, пока конвой не выглянул. АМХ же притормозил, думает, подожду. Если он высунется, он, в принципе, шотный, но тут главное попасть. Ага, конвой, наверное, уехал все-таки в другую сторону. Минус арта. Минус еще Е75. И в итоге вдвоем против восьмерых остались. Но если посмотреть по прочности, большинство противников шотные. Вот так обычно и рождается медаль Колобанова, да, когда более-менее идет средняя борьба, потом все таки союзники все начинают помирать. В конце противники с небольшим запасом прочности. Ну, есть, конечно, да, исключения, там, в кустах кто-то, может, весь бой сидел. Может, и с полным запасом прочности быть. Тут, если посмотреть, ну, как минимум, трое-четверо там на один выстрел. Один против семерых. На, да, развязка обещает быть интересной. Вот что вот делать? Сейчас вот по-хорошему, да, противники. Одни с одной стороны, одни с другой. все никаких шансов, ничего не поделаешь. Обычно так и бывает. Я не знаю, как вот так звезды сходятся, что противники вот так по одному, да, подходят. Бац, минус СТБ. Сейчас вот тот же конвой, кранвагон... Просто объезжай, заезжай с тыла и все, да? вот пару, пару танков здесь, пару танков там. Нет, остальные где-то застряли. Может, они поехали всей толпой объезжать? Ну, кто-то может смекнуть, да, видит, что все едут туда. Значит, бац, ну надо, наверное, мне ехать тогда туда. Я окажусь, если что. Не, вот здесь приехал. Стандарт Б. Теперь он шотный, еще и СТБшка шотная. Арта умудряется как-то сюда закидывать. Конечно, там не страшно на 60, но... все полетели, полетели вперед. Кронвагон, СТБ. Как вот так вот, я не пойму сейчас даже. СТБшка была уничтожена. Касанием просто. Это какой-то секретный удар, блин, от АМХа. Мне кажется, такого не должно было произойти, если там скорости-то не было. Конечно, здесь ВБР на стороне амх полностью прям. Жопный удар, блин. Это просто... Слов нет, короче. Ну что ж, осталось две арты. В прочности 312, маловато будет. там кидает а что еще остается ну по традиции я думаю этот процесс надо ускорить оп можно замедлить да вот вообще сейчас такой ситуации не везет альфа не проходит то по 600 единиц вылетает а тут меньше пятихатки и Арта побежала, побежала. Арта в одиночестве осталось. Зачем куда-то бежать? да? Надо просто занять какую-то такую позицию, чтобы у тебя была возможность успеть по МХ выстрелить. Да, Какую-нибудь норку там. Забился в какую-то чель, сидишь, себе ждешь. Вот здесь сейчас. За каким поворотом арта будет? Она дальше побежала или тут ждет? Она с другой стороны АМХ-са ждала. Ну, и это ее была ошибка. Ну, или опять же, да. ВБР решил, что амх надо. Ну, хотя, да, тут уже дело не в ВБР. Это уже игроки. Как сыграл, так сыграл. недальновидной оказался артовод. Ну что ж, еще одна арта. Ну, походу, Аймекс не собирается вторую арту искать, решает просто взять и захватить базу. Ну, в принципе, да, а что рисковать? Мало ли, куда он там мог уехать. Карта большая, можно просто не успеть его обнаружить, и тогда все пропало. А тут такой бой, уже 10 уничтоженных, 10 тысяч урона. Вон, кидает арта чемодан на шару. Мимо. На понял, где находится арта Она где-то совсем недалеко Решает все-таки, ну его нафиг, эту базу Поеду-ка я 1-го Заберу, ненасытный Хотя до захвата там оставалось Уже не так-то и много Да что лучше, одиннадцатый уничтоженный Или, блин, еще плюс одна медалька За захват базы Да, 1-й уничтоженный Уже никаких других медалек не принесет а вот представьте сейчас, да, если это, это была ошибка, и он его не найдет, и... Это, конечно, будет забавно. Да, жадность Фрая разгубил, как называется, Ну нет, здесь, здесь не про это. Ну, мо могло же такое быть, могло. Но, но не сегодня. Всем спасибо за внимание, не забываем подписываться на канал, кому понравилось, обязательно. ставим понравилось, всем удачи, до новых встреч, пока-пока.